В Казанском федеральном университете вышел первый приказ о зачислении абитуриентов на контрактную форму обучения. Туда вошли 4048 абитуриентов, которые к 15 августа заключили и проплатили договора на обучение. В соответствии значит, с решением руководства университета, для семей, которые в со социальной трудной ситуации находятся, ну или, скажем, частично потеряли работу или, скажем, неполный трудовой рабочий день, или, скажем, неполная семья или другие какие-то сложные социальные обстоятельства, для них предусмотрена 50% отсрочка платежа, то есть 50% он оплачивает сейчас, до момента приказа, и 50% оплачивает до 1 февраля. Есть возможность оплачивать через материнский капитал, и около 163 человек на сегодняшний день изъявили вот это вот стремление и желание. Среди институтов Казанского федерального университета по количеству зачисленных на контрактную форму обучения лидерами являются Институт экономики, управления и финансов 769 абитуриентов, Институт международных отношений, истории и востоковедения 751 абитуриент и юридический факультет 787 абитуриентов. Следующий приказ о зачислении на контрактную форму обучения будет 25 августа. Арина Михайлова, Владислав Михневский, Универ Ньюс.